Так, дрессированный попугай. Так. Яблоко? Где яблоко? Где у нас яблоко? Где у нас яблоко? Ну-ка, грызи яблоко. Яблоко грызи. Молодец. Где яблоко? Покажи яблоко. Вот, оно, яблоко, да. Молодец, грызи яблоко. Грызи яблоко. Молодец. Еще грызи? Грызи.